Добрый день, дорогие жители нашего города, города Дзержинска. Мы рады приветствовать вас в нашем офисе Нижегородского кредитного союза. Мне хотелось бы представить вам нашего сберегателя, участника Великой Отечественной войны, прошлую Евдокию Васильевну. Зимняя сказка. Вечерняя зимняя сказка. По снегу проложенный след, о чем-то хорошем мечтая, неспешно идет человек. Под шорох летящего снега так хочется думать о том, что есть на огромной планете тобою построенный дом. В нем ждут тебя близкие люди, найдешь там тепло и уют. А если случится несчастье? поддержат тебя и поймут. И, может быть, главной в жизни не деньги, почет и успех, а шорох летящего снега и к дому проложенный свет.